Так, добрый уже... день. Сегодня у нас распаковка. Такая посылка. Я примерно догадываюсь. Только примерно, что там находится. Трек не отслеживался? Так. Нет, я даже... Это чай. Чай? Да. Вот такой вот фирменной коробочке. Что-то написано. Только вот. никто Резкость. Сейчас я резкость настрою вручную тогда. Вот такой вот пакетик. Сейчас я пытаюсь его достать отсюда. Я даже не догадывался, что здесь может быть чай. На как распаковывается. Здесь все проклеено. Кстати, эту вот этот чай можно и в подарок заказывать. Ссылку я дам, как обычно в описании. Не помню, пользовался кешбеком при его заказе? Честно говоря, не помню. Но пользуйтесь APN-сервисом, там вполне неприемлемо пахнет вкусно. Это я открыл специально понюхать. Вот такая вот мизерная упаковка. Честно говоря, думал, что там одеколонны китайский. Все, всем подписывайтесь, ставьте лайки.